Всем добрый день! С вами сегодня Итери, и у нас новый спикер нашего сообщества в гостях Алексей Минеев. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей у нас семейный доктор народной медицины, основатель и директор медицинского центра. Он с 2012 года занимается оздоровительной практикой. Член профессиональной ассоциации специалистов висцеральных практик и Народной профессиональной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик. Добро пожаловать к нам, мы вас очень рады видеть. Расскажите, пожалуйста, Алексей, вот вашу историю в изи а как вы к нам присоединились. История, она интересная, то есть я сам специалист народной медицины и практикующий. И у меня была создана и есть на сегодняшний день группа, называется сфера здоровья», мы ее продвигаем. И у нас очень много участников в этой группе, и, соответственно, мне многие люди просят помочь с тем или с тем пациентом. Я, бывает, часто выставляю какие-то фотографии, ролики. И люди, мои коллеги, просят записать какой-то вебинар. И я начал записывать вебинары, начал читать семинары. И уже на протяжении трех лет занимаюсь этим направлением. И как раз вот моя из таких любимых, моя из любимых занятий – это вебинары. И очень чисто случайно попал, я узнал про... Как раз сообщество Изи Бизи, значит, прошел обучение у Сергея Иняшева, и меня потом подключили уже к, этой, к этому сообществу. Я приобрел пакет VIP и, как говорится, хочу показать и рассказать, чем я могу быть полезен именно уже в большом таком сообществе, не только в своем ограниченном. Кругу, а вот именно уже расширять свои, как сказать, круг друзей. Вот так. Замечательно. И, конечно, в онлайне можно помочь намного большим людям со всех регионов, с разных стран. Это просто замечательно. Расскажите, а, вот, а когда вообще, как вам пришло сознание, что вы хотите заниматься здравительной медициной? В 2012 году... Я поехал в Китай, в Шанхай, и поступил там в медицинском институте. Есть э, кафедра э, непосредственно по работе с огнем. Это очень интересное направление. Вообще это тибетское направление, которое привел, э, начал Тибет использовать э, в качестве чистки ауры. А китайцы, они же универсальные. Модерат, такие моделирующие как бы специалисты, они из, из любой конфетки сделают большой-большой торт. И, соответственно, то есть они к этому огню приклеили еще оздоровительные практики и начали это дело декларировать и а, практиковать. И у них уже а, больше 2000 лет, а, называется так, ну, у них красный дракон методика, они уже практикуют. И вот я выучился по этой методике и практикую сейчас тоже здесь. Вот. И с 2012 года я вернулся уже потом в Россию, через Турцию, в Турции немножко попрактиковал в отеле, и потом уже в России. Значит, открыл я кабинет и начал практиковать. Начинал я с массажиста, в итоге, когда я видел человека, видел его спину и в каком на состоянии, то есть есть разные... Гипотонус, гипертонус мышцы, и вижу, что массажными практиками, там даже делая 10-15 сеансов, я не могу никак воздействовать на эту мышцу. Я начал дальше глубже изучать и разбираться в этой причине, почему именно эта мышца находится в гипертонусе, а соответственно, она стягивает поперечные и остистые отростки позвоночника, то есть, происходит из этих сколиозы. Вот, искривление позвоночника и так далее. И попал э, на тему, э, в замечательную тему, это называется висцеральная правка живота. вот э, И попал к ее основателю Александру Тимофеевичу Агулову э, Это профессор народной медицины с 1985 -го года как раз. Он и практикует, и, и, и изучает, и ездит по всей России, и староверы, и старообрядцы. Значит, по, по крупинкам он собирал вот эту практику, вот эту методику. И он ее выдает, тоже учит ее у себя непосредственно в школе, ну, в институте. Вот, и я проходил эту практику. И после этого а, занимался также а, изучением уже более глубоких, и не только у него учился, и у разных преподавателей, и профессоров. Вот, и плюс а, практикуя, начал понимать, что больш... основные проблемы а, заболеваний у человека находятся именно непосредственно в животе. То есть а, проработав с животом, с тем или иным органом расслабляется та или иная мышца. Почему это происходит? Потому что иннервация находится непосредственно внутри живота. И если, допустим, что-то тревожит, а есть какие-то направления такие, как паразитоз, да, то есть какие-то глистные инвазии, инвазии в кишечнике, и вот этот вот непосредственно паразит, он ползает по кишечнику, Оход у паразита 80 сантиметров за 40 минут, и он раздражает рефлекторы. И вот именно идет рефлекторная дуга, иннервация проходит через определенную группу мышц на спине, и эта мышца начинает приходить в спазм. И она, получается, вот именно становится такой спазмированный кусок, вот, гипертонус по-другому называется, и... Как раз происходят вот эти вот проблемы, болезни вдоль позвоночника. И вот когда вот вы начинаете, допустим, возьмите и вот подойдите к косяку простому дверному и вдоль позвоночника так косяком по себя прижимаете, вы почувствуете боль. И, соответственно, значит, если вы попадете ко мне, то я вам точно найду причину. И вот выявив вот эту формулу, я начал понимать, что очаг возгорания находится, любой боли находится в животе. Ну, в основном, то есть это, будем говорить, 80%. И когда правишь живот, вот многие же староверы, казаки – в деревнях раньше не было докторов фельдшеров да были вот люди травники геротерапевт ну пиявки там лечились там разными путями там вот и были бабки которые именно правили животы грыжи правили попочные завязали в узел и вот допустим мужик вот придет казак с поля он намажется косой там скосит не знаю, там ни одну э, копнул сена на, на, на косе приходит, и получается, что он с, э, срывает живот свой. Что делала раньше его э, женщина? То есть она укладывала его, покрывала его все тело сеном, живот оголяла, обсыпала пшеном и выпускала курей. И куры э, делали вот такие вот проклевывания до, большой, э, до большого значит, синяка, гиперемии такой вот сильный вызывал и когда вот этот вот синяк он отходил уже в желтый цвет превращался на третий на четвертый день то есть и он вытягивал вот эту боль и также вот жены умели как раз делать вот этот вот массаж живота то есть он старо старорусский такой и вот и правили органы ставили почки на место и вот это вот как раз тема она меня исподвигла и научила диагноз, диагностировать в целом. И дальше мое следующее образование, это уже э, именно работа по диафрагмам. То есть у нас э, многие знают, что есть грунтогрюшиная диафрагма, тазобедренная диафрагма малотаза таза. То есть и вот у нас их 12, но мы их так называем, это мембраны. И тоже вот я прошел вот уникальную школу, работая с диафрагмами они в тоже в целом запускает весь организм. И следующим моим образованием а, это непосредственно пиявка лечения. И вот здесь как раз очень такая интересная тема, а, по которой я хотел бы отдельно потом поговорить еще в целом. Вот, ну, вот так вот с 2012 -го года я практикующий специалист, постоянно набирая новых а, пациентов. У меня а, медицинский центр 13 классических докторов диагностические оборудование стоит, УЗИ, анализы крови. Это мы делаем для того, что когда вот именно люди, попадая ко мне на кушетку, то есть я нахожу определенный очаг возгорания, и мне нужно понять, можно использовать значит, те или иные практики. Мы, конечно, себя предостережаем, я отправляю я их на анализы, на утрозвуковую диагностику, к врачам, и потом после этого уже, конечно, начинаю практиковать. Вот вкратце как бы меня привело вот, к такой профессии уникальной. Так, вас не слышно? Спасибо. Восхищает ваш комплексный, комплексный подход к лечению и то, что вы обучались вот в Китае. Я сама там жила, я знаю, какой у них подход глубокий. А скажите, если говорить про лечение пиявками... Можете поподробнее рассказать, потому что, я как я а, знаю, вы об этом будете у нас тоже рассказывать. И какие показания, а, кому подойдет такой метод лечения, а, и какие возможны ограничения по нему? Значит, э, я выучился, у меня два образования. Значит, э, первое образование я получил тоже в Москве. Э, есть э, замечательный преподаватель, вот. И, и очень много терапевтов как раз проходит учебу у нее. Этот учитель, я не буду называть фамилию, потому что метод уже, как бы будем говорить, устаревший. Он классический метод с 30-х годов. Все книги, которые есть в интернете, их можно приобрести. Все гирург-терапевты, основная масса гирург-терапевтов, они работают вот именно по классическому методу лечения пиявками, и они называются гирург-терапевты. Метод очень простой, то есть ставит где болит, вернее, куда болит, и определенное количество пиявок на килограмм веса, допустим, на человека за курс можно поставить одна пиявка на килограмм веса. Вот если я, допустим, вешу 100 килограмм, то 100 пиявок за один курс. То есть курс, он зависит от... То есть можно сегодня поставить 3 пиявки, завтра, допустим, 6. Там, ну, там цикл, определенная схема, она расписана. И, допустим, это все можно сделать, проставить курс от недели до двух. Ну, вот санаторные варианты за 10 дней проходит полностью курс. Хотя, в принципе, надо человеку дать восстановиться, тем такое количество пиявок, когда там 10 пиявок поставил на человека, одна пиявка в среднем, то есть она выпивает сама кровь определенное количество, и потом дальше кровотечение, оно в течение там до 48 часов может быть. И вот как статистика показывает, одна пиявка, после одной пиявки примерно 10 миллилитров крови уходит из человека. Но это не страшно, даже 10 пиявок это 100 миллилитров, это не такая большая цифра, потому что люди сдают кровь по 450 миллилитров, это нормально, то есть человек за сутки восстанавливает этот объем. вот. И вот как раз вот этот метод классический, чем он мне не понравился, но ну, давайте я так Потихоньку подведу, почему я перешел к новому методу именно оздоровления. Значит, вот этот метод перестал давать эффект такой, как бы он давал раньше. То есть, я сначала поменял пиявки, фабрики биологические. Я думал, что такие пиявки, может быть, качество зависит от пиявки. Поменял три фабрики, однозначно, то есть, то есть, эффекта нету такого. И Я начал искать причину. То есть как вот и в первом случае, то есть когда я начал работать э, массажистом, я э, искал причину, почему да, вот с этой мышцей проблемы. Вот, я пришел к тому, что надо в животе работать. И также здесь начал искать э, причину и э, вышел на очень замечательного значит, э, нового моего учителя. Это Альберт Иванович Крашенюк. То есть я здесь не стесняюсь и говорю, он должен был сегодня с нами быть как раз на интервью, но не получилось по техническим причинам его заключить. Вот это профессор, это уникальный человек. Он владеет, он возглавляет кафедру, академию терапии при Санкт-Петербургском медицинском институте. Это единственная вот эта кафедра, где как раз он, он и обучает своей новой методикой, и этот uh, человек уникален чем? Потому что он занимается больше 35 лет пиявкой лечением, и как раз вот здесь вот слово пиявка лечение, оно uh, мы вот этим словосочетанием отделили от uh, старого классического метода к новому. Вот именно, и он, uh, у него очень большое количество открытий uh, как раз в пиявках лечения, то есть, и он доказал, что можно лечить uh, именно пиявками, именно малыми дозами, то есть не ставить большими количествами, а ставить всего одну пиявку. Он ушел в эту определенную зону у человека и вот так и называется системный метод лечения малыми дозами профессора Кашнюка, вот он на сегодняшний день работает. И он объяснил, что в этом столетии, значит, за последнее столетие человек поменял три раза иммунную систему, нервную систему, вегетативную систему. И как раз вот э, здесь и произошел вот этот вот, э, сбой, то есть классический, э, что человек, э, то есть пиявка уже не работает вот именно вот в этом направлении, в классической сфере. И я вот знаю, с, э, у меня друзья есть, китайцы, они работают по акупунктурной системе, вот, и как раз вот этот вот метод Альберта Ивановича, э, он и основан на малых дозах, то есть человека сначала мы готовим, называется, подводим, адаптируем человека к пиявке, и человек не, тогда не, не истекает кровью, у него нет зуда, у него нет после прикусного вот этого воспалительного процесса, чесотки вот этой, это все старый метод как бы уходит на задний план. И после этого, то есть имея пиявку у себя дома, вы всегда можете себе помочь в любой ситуации, даже острый, там гипертонический криз, заболел зуб, там еще что-то, вы всегда этим методом можете себе помочь. Вот такая вот уникальная методика, значит, и основываясь этой методики, я являюсь учеником непосредственно Альберта Ивановича и представителем в своей области, и мы сейчас э, запустили очень уникальный проект – это лечение ДЦП. Вот, э, и очень хорошие результаты есть не, не только у меня в моей практике, но и у моих коллег, а особенно у Альберта Ивановича. Э, большое количество детей уже и ходят в институт, и читают, и так далее. То есть, ну, вот такое вот отличие по э, гирург -терапии в целом. да. Замечательно. То есть можно, в принципе, дома хранить эту пиявку, и, и вы, вы даже сказали, вроде при зубной боли ее можно да, использовать. В любом, в любом случае, любое что-то, даже вот если, допустим, случился, не, не дай бог, инсульт mm -hmm. вот, или инфаркт, вы ставите эту пиявку до вызова скорой, и вам mm -hmm. э, это уже доказано многими практиками, что даже вот люди, бывало, вот, э, получившие инсульт, они... Если у них серьезное, ну, тяжелое состояние, то они до трех лет не могут, и, как бы, ни, ни руки, ни ноги не чувствовать, вы да, видите, как они ходят. А здесь, даже вот в таком тяжелом состоянии, если поставить одну пиявку, зная на, на какое место, человек может через, были случаи, от трех до семи дней он вставал и уходил с больницы сам. То есть это уникальное существо, Вот именно вот это открытие, когда... Одна пиявка ставится ну, просто в одно место, вешались на, каждой, на конечности датчики, вот, и когда ставили пиявку, все датчики срабатывали. То есть вот это и было, было открытие, что как раз не надо ставить туда, где болит, а надо ставить просто вот, уметь знать схемы, точки определенные, и все, и будет уникальность. Я вот покажу пиявку. Вот, у меня, не знаю, видно, не видно, это у меня пиявка сегодня после рыбки я сегодня я еще заним, лечу рыбку да. Да, у меня есть больно вообще ставить пиявки а, нет пиявку ставить значит первые семь минут а, пиявка она вас покусывает, у нее 300 зубов а? вот и она первые семь минут за, именно а, вводит анестезию и вы после этого больше ее уже не чувствуете вот. А она еще и анестезию вводит. Она, она анестезию вводит, она обеззараживает ранку, то есть можно ставить на грязное тело без проблем, то есть это все как бы есть у нас во время войны уникальный хирург, он ставил да, на оторванную ногу, на рану по 100 пиявок и было уникальная как раз вот именно очистка этого места. Вот. мы как раз вот объясняем на вебинаре с помощью вот этого дренажа что пиявка делает как женщина у нас начинает беременеть там. Вот у меня шестого дня то есть после пиявки 9 лет девушка не могла беременеть 2 было ико вот а на шестой день она уже принесла мне две полоски то есть это уникальные методы методика я в лечения. Ну, я хотел в, цел, в целях э, рассказать э, в общем, что э, я работаю непосредственно комплексным подходом, да, то есть имея практику и там, и там, и там, как бы, вот, и у меня э, в целом работает и огонь очень хорошо, и висцеральная практика, и как раз вот я провожу сейчас онлайн консультации, э, мне звонят по телефону и, и провожу такие вот как с я хотела еще напомнить, что у нас можно задавать вопросы. Я вижу, у нас пошла уже активность в комментариях. Всем добрый день, всем привет. Вот у вас есть сейчас возможность Алексею задать вопросы, которые вам интересуют, и мы обязательно к ним вернемся. Алексей, расскажите, пожалуйста, ну, а что нам ожидать в рамках вашей программы, ваших курсов? Что вы будете рассказывать про как раз методы лечения пиявками, или будете еще рассказывать про массаж огнем и все в комплексе? Что вот нужно? в комплексе, да. Я хотел как раз вот у меня комплексы состоит из того, что я э, готов именно поделиться практиками, как начать диагностировать человека, да, с чего начинать, как смотреть э, по лицу, по глазу, по сетчатке, как по языку, по зубам определить. Уже можно начинать определять э, тот э, или иная как бы э, зона. Вернее, вот э, все, что находится на теле человека, это называется проекционные зоны. И каждая определенная проекционная зона она относится как к чему-то, к какому-то органу, к какому-то суставу, там, нерву и так далее. То есть, и вот эту методику я готов делиться э, с нашими как бы, участниками сообщества, вот, показать, как можно огнем в домашних условиях избавиться там, от того же коксартроза. В принципе, это неизлечимая, как говорится, болезнь да, наших э, врачей. И только врачи говорят, под замену сустав нужно. Вот. А мы вот именно с помощью э, огня, с помощью пиявка лечением, то есть как раз вот именно показываем, как избавиться от таких вот серьезных заболеваний. Гипертонический криз – это сплошь и рядом. То есть гипертоническая болезнь – это высокое давление, Люди мучаются, и я вот объясняю, рассказываю, почему это происходит, и как, как с ним бороться. А с ним бороться и не надо. То есть, и если вы будете только использовать пиявку, ну, пиявку то вы, соответственно, там за 14-12-дней там вы нормализуете свое давление, а потом вообще и забудете про него. Это очень серьезное заболевание. Это показания именно, допустим, при ядовике, простата, это мужская, мужская болезнь, да, после чего мужчин часто... Это такие серьезные заболевания. Рак именно простаты, рак прямой кишки – это все одна зона. Это как раз сбор э, э, токсинов вот в этой области. И как раз вот с помощью гирутерапии мы делаем дренаж и показываем, и человек избавляется. Это многие женские заболевания, гинекологические на сегодняшний день, очень их большое количество, и мы э, с ними работаем. Кистообразование, миомы и так далее то есть это все вот в целом я буду на курсе показывать, рассказывать как делать самомассаж живота это тоже уникальная методика ведь вы же не можете ко мне прилететь допустим в челябинск да вот а я вас научу как делать самомассаж и вы будете используя простую там бутылку пол допустим ну, вот, любой инструмент деревянный можете надавливать на точки, которые я вам покажу, и вы будете избавляться прям моментально от боли в желудке, от боли в печени э и так далее. То есть вот эти вот вещи я готов как бы делиться с вами. Вот. Это замечательно, что у нас появился такой восхитительный спикер, который готов делиться настолько полезными знаниями, которые действительно все подходят, потому что болезни... Недуги, которые вы перечисляете, они вот действительно сплошь и рядом. То есть, очень, к сожалению, сложно сегодня увидеть на сто процентов здорового человека. У кого-то постоянно что-то что-то беспокоит. И я вас сама уже жду не дождусь а послушать ваши вебинары. А скажите, а когда будет первый? Первый вебинар состоится в эту среду, в девятнадцать часов московского времени то есть послезавтра, значит, на этом вебинаре мы вместе с профессором э, Крашеником Альбертом Ивановичем, я надеюсь, что мы за два дня победим эту технику, которая с трудом дается, мы будем давать на этом вебинаре тему очень такую щепетильную и душу раздирающую, то есть это как раз о бесплодии. Это не только о женском, но и мужском бесплодии. И мы расскажем, почему мамы боятся рожать детей. То есть это как раз вот на сегодняшний день бич того, что очень много детей рождаются больными. Это ну, одна из известных болезней ДЦП. Вот. И мамы боятся иметь второго, третьего ребенка. И у нас на сегодняшний день смертность превышает рождаемость. То есть и количество сокращается численности количество на земле в целом сокращается и вот мы как раз расскажем как победить вот это вот страх у мамы то есть чтобы не родить вот именно этого больного ребенка и мы рассказываем как готовить маму как готовить папу в целом, именно к зачатию сначала, да, то есть они сначала готовят себя, потом они готовятся к зачатию, потом в целом мы сопровождаем всю беременность мамы. И в итоге через 9 месяцев рождается уникальный ребенок по шкале не ниже 10, 10, 10 плюс по Абгарда. Это очень высокая шкала. В 90-х, 2000-х годах а, за, за девятку значит было следственное разбирательство, а за восьмерку сажали врачей. То есть вот а, такой результат. Сейчас я вам скажу, что средний балл по апгарду это 5-6. Представляете, куда скатился у нас а, рождаемый вот этот вот качественный а, коэффициент. И, соответственно, мы показываем а, вот эти вот... Вернее, рассказываем, как от, от этого избавиться, да, как пройти этот путь. И наши вот именно уникальные дети, они уже начинают отличаться, показывать отличия в три года. Они очень хорошо учат стихи, читают, начинают. То есть обучаемость уникальная становится. В 6-7 лет, когда они поступают в школу уже, многие учителя, вот нам родители рассказывают, они замечают, что Ваши дети они уникальные и они отличаются от сверстников и им надо на три года вперед, то есть их, допустим, в третьих классах их можно уже отправлять. То есть это реально здоровые, и самое главное, дети, они не болеют, они вот сейчас э -э, тоже проблема в детских садиках. В неделю ребенок в детском садике, две-три недели он с мамой находится на больничном. Мама что? Мама теряет рабочие дни, раб -э, финансовая. Получается, как бы голодание, да, то есть меньше зарабатывать денег. Это проблема, болезнь ребенка. И как раз вот с помощью герой терапии мы расскажем, как победить вот эту болезнь, ну, то есть подготовить, во-первых, беременности, родить ребенка здорового. но ну, а если уж есть и ребенок больной, то мы, конечно, расскажем, каким образом его полечить. Вот. И вторая тема будет на этом вебинаре – это лечение уже больных ДЦП. То есть это на сегодняшний день реальный бич такой, который кричат все. Значит, классики, ну, классические медицины, то есть она не может справиться с этой болезнью никаким образом. И наши родители вот этих больных детей, они начинают искать альтернативные методы лечения. Они ездят на лошадях, они плавают с дельфинами, они ходят к остеопатам к мануальным терапевтам, к травникам и так далее. То есть, и вот один из методов, я не говорю, что это прямо только одним методом геродотерапии лечить вот это ДЦП. Конечно, надо работать в целом в комплексе, но мы расскажем, что этот метод, он поможет именно при ДЦП. И вот есть у нас уникальный видеосюжет, мы тоже будем показывать, что ДЦП лечит только в России, и это уже практики уже больше 25 лет вот на это этом вебинаре. Полезный вебинар, мы ждем его с нетерпением, обязательно в среду придем. Спасибо вам большое, у нас э, началась активность по вопросам, э, что выделяет пиявка в процессе всасывания крови? Или об этом на вебинарах? Это все, да, мы расскажем это на вебинаре, она выделяет, мы его называем пиявочный коктейль, там большое количество микроэлементов, микромакроэлементов, которые непосредственно нужны нашему организму. А мы должны эти микромакроэлементы получать с питанием. А на сегодняшний день гастрономия, 70%, вернее, гастрономия, это какие-то заменители, да, это ешки, это какая-то химия, это красители, подсластители, там, вкусовые добавки и так далее. То есть мы не получаем того, что нам необходимо. Почему как бы у меня в рационе пиявка сейчас она находится в холодильнике? Потому что я постоянно ей ставлю. Я не говорю, что какой-то надо проходить курс. Вот для вас, те, кто полюбит это уникальное существо, существо, божественное существо, то вы, как сказать, уже не сможете без него жить. То есть вот как вот ну, многие, да, престарелые, да сейчас уже не престарелые, уже 40-летние горстями лопают таблетки на завтрак, на обед, на ужин, на полник, у них уже просто... Уже, ну вот, они тратят большие деньги, средства на, этот, на, эти, на эту химию, а толку-то нету. И, соответственно, если, допустим, взять и профилактику, два раза в неделю ставить по одной пиявке, но ну, это не проблема, это ни, ни, ни, никакая не помеха. И пиявка как раз, она именно вот, поделяет пиявочный коктейль, который разносится по всему телу сразу же. Плюс еще, сейчас я еще и договорю, плюс еще она как раз, это Крошенюк будет рассказывать про вот этот уникальный его метод, это ультра, аква, ультразвуковая система, то есть как вот общаются дельфины между собой по морям, да, как общаются подводные лодки между собой из моря в океан и так далее. Также здесь работает пиявка именно по пограничной воде, то есть есть на теле пограничный слой воды, и пиявка, когда работает, именно с, покусывает, у нее есть, это открытие, опять же, крошенника, есть звук свой, есть песня. И Альберт Иванович, вот именно одним своим открытием, когда они поставили в ухо датчик, а с этой стороны поставили пиявку, и пиявка, этот датчик снял звук, это уникальный звук, и даже бывало такие вот вещи, там, болит звук, поставишь аудиозвук и проходит. То есть вот даже с помощью вот такой акустической системы пиявка лечит. Уникально. Лидия Семененко спрашивает, а неужели их можно действительно самому себе поставить? Да, конечно. Я вот именно буду всему этому обучать и рассказывать уже непосредственно. Там очень детальный такой подход. К этому я расскажу, как поставить, с помощью чего поставить. Бывало, Бывает, пиявка тоже вредничает, у нее есть характер свой, и бывает, пиявку невозможно посадить никак. Но у нас есть очень уникальные подходы, и они так называются, know хау которые мы тоже людям показываем, рассказываем и обучаем. И пиявку можно посадить <mirrorness> хоть на ноготь. Вот сегодня я уникально посадил на рыбку. Вот такие есть подходы. Азамат Амирова привет вам передает и спрашивает, привет. пассивное лечение Какое? пассивное это лечение пиявка? Смотрите, есть курсовое, а есть пассивное, то есть там вообще можно не фанатеть этим делом, да, то есть вот допустим, если вы начнете ставить по одной пиявке и длительный период, то, конечно, надо проставить до определенного состояния, но вот это мы все тоже рассказываем, значит, когда вы добьетесь уже вот именно а, пиявочной вот адаптации вот к человеку, то, соответственно, вы потом можете уже пассивно ставить пиявки, ну, туда, куда вы, уже как раз вот вернувшись к тому методу, к старому, где болит, туда и ставьте, но уже по одной пиявке. Но надо пройти определенный курс для начала подготовить себя и свое тело, и потом уже, конечно, без проблем. Хоть вот мы ставим и в нос, и в десна, и на небо, и вот да, зуб болит, ставишь одну пиявку, и зуб проходит. Вот Особенно, вот, допустим, проблемы с гайморами, пазухами, да, гайморит. Или э, вот эти ну, очень серьезные вещи, и вот люди всю жизнь там ходят с коплями, брызгают себе, да. Тут одна-две пиявки, и все избавились от этой проблемы. Потрясающе. Не только для всех слушателей, думаю, очень много сегодня нового открыли. У нас последний вопрос от Светланы Пшиченко. Она спрашивает, можно ли без операции избавиться от большого жировика липома на животе у годовалого ребенка? нет. Сразу скажу, то есть пиявка, она точно не откачает, как бы полипом, совсем другое. Здесь э, есть средства, э, средства народной медицины. Как бы, ну, можете мне лично писать, э, в, я не знаю, Телеграм э, участники увидят. Вот группу мы создали в Телеграм, они могут писать ко мне? Но, да, посмотрим. Потом уже. Ну, давайте мы этот выясним вопрос. Вот э, Я э, смогу помочь вам в целом. Вот. Замечательно. И еще вопрос, где брать пиявок? Это же медицинская пиявка. Да, пиявка имеет, их их 400 видов, и надо всего лечебных две пиявки. Это аптечная и медицинская. Значит, брать только на биологических фабриках. Через интернет можно заказывать их на Балаково, в Москве, в Санкт-Петербурге есть. Вот у нас в Челябинске здесь ребята открыли биологическую фабрику, я был. Вот, по-моему, в Самаре есть, ну вот в интернете надо просто поискать, если вы с Россией, то найти проблем нету, вот, но если вы из ближайшего зарубежья, то тоже сейчас пиявку отправляют, ее упаковывают и даже через вот эти вот рамки, если ее отправляют самолетом, то Сама биологическая фабрика выдает разрешительные документы, сертификат и дает разрешительный документ, и когда аэропорт уже пропускает, то они пропускают не через рамку, то есть радиацию пиявка не получает. Это уже из практики. А так обычно по России они поездами отправляют через ну, по железной дороге. Спасибо большое, Алексей, это было очень познавательное интервью, с вами очень приятно разговаривать, и столько вы приятной нам информации дали, и самое главное, что на вашем курсе, благодаря вашим знаниям, мы действительно получим много полезного, что поправит наше здоровье, поэтому я напоминаю, что уже в среду можно будет попасть на первый вебинар Алексея, следите, пожалуйста, за расписанием, там все написано, спасибо вам огромное. И до скорых встреч. До скорых встреч, друзья. Жду вас всех на вебинаре. Спасибо. Будет постановательно. Приходите. Спасибо. До свидания. Пока.